Не, ну хороших и боргем помогают. А я все думал, когда же ты появишься? Привет, марафонец. Пешка, подскажи. Сейчас активно занимаюсь... Я не Сегодня еду по плану поездка на велосипеде 2025 километров. А вот дробашня домашняя, а писать домашняя... На улице плюс 34. Вопрос. Ты и мягкий, знак мягкий знак воду во время бега или после забега уже. После? Сколько накидал уже я? Бля, тебе это так важно прямо сейчас, сколько накидал мистер Критик? Сейчас гляну. 42 795 рублей э, с никнейма Критик прилетело. Я лично вообще, во-первых, на велике не катаюсь. Я даже не знаю, ну, и, я, я бы даже если катался, я бы на улице в плюс 34... Бля, лол. Мне сегодня вот пришлось выйти, когда было плюс 30. Я не хотел, но мне пришлось. То есть я изначально не планировал на улицу выходить. Это пиздец, блядь. Это ультра жарко. Плюс 34, еще на велике ехать. И бегаю я всегда, если что. Я всегда бегаю только по ночам. Если я бегаю на улице, я бегаю ночью. А пью воду я после. Я, я как раз не марафонец. Я стараюсь бегать относительно быстро. Ну, короче, понял, да. А не, а не медленно, на большой дистанции. Не люблю много времени тратить.